Bitch. Fuck off. off! Okay, stupid. Fuck off! Oh, fuck, okay. fuck off! Shut the fuck up. Stop. stop, stop. No, you're acting fucking retarded. You're not letting me hit her back. She's hitting my stomach. Retarded, that's why. You're fucking retarded. Don't fucking touch me. Don't touch me. Just stop. Don't fucking touch me. You come touch me, I will punch you right back. I don't care who the fuck you are. Yo, ladies, just just chill out, please. Yo, stop, I'm throwing time on you, Yo, what are you doing? Hey, what's, what's your just, just... Yo, it's too early for this shit. Off! Oh. Lady, you have a problem, so just She's not even fighting you back, bitch. Back off! Please, please Yo, lady, you need before you get hit in the face. Fuck off! No, you shut the fuck up. Ну как вам такая драка? Реакция людей в метро показательна, не правда ли? Во-первых, никто не дал ей возможность спокойно избивать э, эту китаянку. Люди сразу с нескольких мест сняли этот момент и выставили в соцсети. Здесь э, эпизод с некой Анной Лущинской, россиянкой, ей 40 лет, и она, господа, юрист. Она устроила потасовку с российскими заявлениями и избиением, вследствие чего была после арестована. Ролик опубликовали несколько пользователей. На нем видно, что женщина без повода бросается на 24-летнюю азиатку, Мишель Тунг с криками «Отвали! Ебучая китаянка!» Бьет ее зонтиком, тяжелыми ключами, а потом и ногами. Девушка при этом просто стояла в проходе и никого не трогала. В сети считают, что россиянка начала на нее кричать и нападать вследствие того, что ей показалось, что она слишком близко к ней стояла. Когда пострадавшая начала пытаться защитить себя, за нее вступились другие пассажиры метро. Call please. Stop being disgusted. Oh, my God. Fuck okay. off! Kitchen, right. Fucking chink. What? Uh, what? What? What? What? What? what? Look the look the look nah. Nah. Nah. nah. Your white privilege ain't working over here, yo. Fuck out of here with that racist shit. Okay, cool. Let see that top top holding. Let that right now. Okay. We Итак, госпожа россиянка 40-летняя Анна Лущинская забыла немного, что она не в России, что такие номера в Соединенных Штатах не проходят. В соцсетях людей Буквально бомбит от возмущения подобное поведение от вполне себе приличной женщины и, что самое главное, с юридическим образованием. Вот несколько комментариев. Дело, как Корина Мамая живет и здравствует. Жизнь в русском мире превращает людей в ватных зверей. Вне зависимости от национальности, русские, чеченцы, буряты, немцы, евреи, украинцы, башкиры, удмурты и прочие вдруг обретают лишнюю хромосому и становятся безумными животными. Это иллюстрация русских женщин самых красивых и лучших. А вообще это видео про весь совок, выведенный в мир, но не выведенный в них самих. Заходишь так в метро – После попойки, а там уже толпа русофобов из разных стран, которые пытаются залезть внутрь твоего непостижимого, волшебного, сверхдуховного русского мира. В комментариях пишут, что она дорогостоящий адвокат, занимающийся русскими проблемами в Америке, зарабатывает больше 110 тысяч долларов в год. Ну, оборзела без меры, видимо, случайно каким-то образом попала в метро. Скорее всего, в алкогольном опьянении нельзя водить машину. Вот и разъярилась на всех стоящих. Ну, не привыкла тетенька ездить в метро. Гнать, конечно, таких из США, лишать лицензии. Ну, а остальным людям понимать, что не весь мир, как Россия, кое-где могут остановить, а в отдельных странах так и Просто дать в ответ. Здесь, понимаете ли, гендерные границы несколько размыты, и поэтому, если в случае самозащиты мужчина так ненароком от... побьет женщину, то в случае разбора особо сильно на ее пол смотреть не будут, а именно на ее агрессивные действия. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Are you just try to call me Muslim or some shit. <laughs> I just had a bacon, egg, and cheese yesterday. Fuck <laughs> off. Oh man, literally the whole world is laughing at you. <laughs> Yo, don't fuck with my headphones. No. Oh. What the fuck is? Oh, no, no, no, no. Самое главное, чтобы об этом как можно больше узнали, в том числе ее потенциальные клиенты. Поэтому, если есть возможность, распространяйте это видео. И главное, либо не ездите пьяными в метро, либо меняйте свое отношение ко всем людям, кроме вас, как к людям второго сорта. Иначе, чем дальше, тем теснее вам будет в мире. Потому что в глобальном мире... Давным-давно изменились акценты. Нет белых, черных или цветных, есть просто хорошие люди или мрази, воспитанные или невоспитанные, независимо от того, какого цвета у них кожа или из какой страны они вышли, даже если считают себя людьми просто особого сорта, в отличие от всех остальных. За пределами России мир давно изменился. So 911, 9-1-1, please. Stop being disgusted, oh my God. Fuck okay. off!